Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй наемному работнику эксплуататор, угнетатель и враг. Общество с ограниченной ответственностью ⁇ торговый дом Урал-Снап, Екатеринбург, Свердловская область компании самой большой выручкой в регионе по итогам 2019 года. Об этом можно судить после анализа финансовой отчетности предприятий среднего Урала за прошлые 12 месяцев. Выручка компании за 2019 год составила 581,3 миллиардов рублей. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, компания торговый дом Урал Снап была создана в сентябре 2019 года. Это значит, что рекордной выручки удалось достичь за три месяца. Также указано, что на предприятии Работает лишь один человек, гендиректор и единственный учредитель предприятия Дмитрий Порхачев. Товарищ, налоги в буржуазном государстве существуют лишь для наемных работников, таких как мы с тобой. Для буржуазии налогов нет, ведь годовые областные бюджеты отмыть для буржуи легче легкого. Министерство здравоохранения объяснило рост цен на ртутные градусники и некоторые лекарства удорожанием сырья и увеличением спроса, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее в пятницу Ростат сообщил, что в ноябре в России существенно подорожали ртутные термометры, в среднем на 7,6%. При этом в 27 регионах цены выросли на 8% и более. Сильнее всего ртутные градусники подорожали в Хакасии в 1,9 раза, Кабардино-Балкарии и Смоленская область в 1,6 раза, в и Дагестане и Курганская область в 1,5 раза. Лекарства дорожают, термометры дорожают, теперь не то что лечиться, а даже диагностировать болезнь становится сложнее. Просроченная задолженность по заработной плате в регионах Сибирского федерального округа с февраля по ноябрь включительно выросла на 25%, до более 1,5 миллиардов рублей, сообщает в среду Сибирский окружной информационный центр. По данным Росстата, на 27 ноября суммарный размер просроченной задолженности по заработной плате в 282 организациях регионов округа составляет более 1,5 миллиарда рублей перед 21,4 тысячи работников. С февраля текущего года этот показатель вырос на 25%, говорится в сообщении. И как после этого верить буржуазной буржуазные сказки про то, что капиталисты заботятся о своих работниках, когда буржуи оставляют миллионы людей без копейки за душой ради сохранения капитала? В ближайшие десятилетия Россия будет перерастать Арктикой и территориями Север. Об этом заявил президент Владимир Путин на онлайн-встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России». По его словам, все происходящее на этих территориях представляет интерес для России, поскольку более 70% страны находится в северных широтах. Поэтому освоение Арктики – будущее России, особенно в части добычи полезных ископаемых. Россиянам бы радоваться, ведь страна увеличит объемы добычи полезных ископаемых. Только вот получить что-то с этой добычи могут лишь наши буржуи. А наемные работники как бедствовали, так и продолжают бедствовать. Товарищ, вступай в борьбу с буржуазным строем. Пиши на почту в описании. С вами были пролетарские новости с честным взглядом на окружающий бардак. До встречи на следующей неделе.